Приветствую всех, кто присоединился, присоединится или смотрит данное видео. У нас сегодня на дворе 1 июля, выход... извините, выходной день, голосование по поправкам в Конституцию. Куча народа меня спросила, как я к этому отношусь и что делаю. Но сегодня у нас история прямой эфир на другую тему, да простите меня, если для кого-то был это актуальный вопрос, если есть потребность, можно это рассказать в отдельном видео, потому что там все гораздо интереснее, чем то, что обсуждается. Но у меня есть желание войти, войти сегодня в достаточно большую, объемную тему, которая называется «Чакры или чары». А, вот, есть, есть версия, что чарами а, наши энергетические центры называть правильнее. И я сегодня, когда думала, думаю, а, знаете, вот а, была такая в советское время, вот сказка, например, Снегурочка, не только еще были сказки, которые начинались с того, что открывалось окошко, и там такая в платочке, значит, старушка-веселушка, ну, стародавние времена, там, да, в Тридесятом царстве. Так вот, в стародавние времена, во времена, когда мы были все частью огромной страны, великой, мощной, могущественной, богатой страны, и жили немножко по другим правилам, другим условиям, была другая информационная, информационная среда, нас окружала сильно другая. Вот в этой среде очень уважался материалистический взгляд на вещи, и практически всевозможные эзотерические, энергетические и прочие вещи, они не обсуждались, не озвучивались. Зато вот дети в запой читали «Технику молодежи», а, «Наука и жизнь», обсуждали, как устроены звезды, а, а, думали о, о мировой политике, волновались о, загнивающих, о людях, живущих на загнивающем Западе, что им там тяжело живется. Вот, и что они живут в несправедливых условиях, не могут зарабатывать достойно на свою жизнь, вот, и, в общем, воспитывались дети в таком ключе, что это не все равно, нам не все равно, что, где происходит и кто мы есть. А, ну, вот, всякие науки там, Блаватская, Ягананда, а, Кришнамурти и прочие разные авторы, которые сейчас ищущим, там, Оша тот же самый, они, их всех не было. Вот в пространстве не было даже там Милтона Эвиксона с гипнозом. То есть очень чистое девственное. Если это психиатрия, то это научная психология или психиатрия, которая мало а, доступна и, и, и интересна широким массам. Вот, еще раз повторю, вот юный техник, техника молодежи, наука и жизнь – вот это либо литературные журналы, да, то есть все было достаточно... Вообще реальность была сильно другой. И вдруг в эту реальность начали врываться какие-то а, такие волшебные вещи. Вот что первое это попало? Это карате. А, может быть, кто помнит, это показали в какой-то научной передаче, показывали кусками фильм про Шаолинь. Вот эти вот восточные единоборства, романтика, левитации, там какие-то чудеса, буддийская философия. Вот. И, конечно же, конечно же, йога. Йога. Что-то немножко было переведено, но практически в широком доступе все это ищущие там перепечатали какой-то сам да, были какие-то тоненькие брошюрочки. И йога была одним из первых таких широких потоков. Вот, наверное, каратэ йога. Может быть, кто-то еще припомнит, вот прям тогда, когда хлынуло что-то, понимаете, вот у нас институты йоги начали открываться, очень много практикующих там школы там, да, проповедовали. Йога, кстати, очень сильно тогда отличалась от того, что сейчас преподают в фитнес-центрах. Я вообще не знаю, насколько йога фитнес-центров это фитнес относится к йоге, потому что йога, так же как и карате, так же как и единоборство, это прежде всего была философия. Философия жизни, философия самопознания это было потрясающе интересно. Там было и волшебство, и, в общем, какие-то там связи где-то вдруг, там какой-то космос, как-то с ним можно связываться. Вот, вот сейчас все это выглядит, как будто я рассказываю, да, как я и сказала: в Тридевятом царстве, в Тридесятом государстве. Вот это все так выглядело, потому что в нашем обиходе, ну, кто не знает про чакры. Ну, что-то да знают, по крайней мере, слово такое, слышали. И, конечно, самая распространенная, самая известная концепция, которая преподносится как вообще единственная. Вот если вы не глубоко в теме, то, скорее всего, я скажу слово «чакры», и вы вспомните э, индуистскую или там ведическую систему чар, да, которая в основном – это э, семь основных чакр. Даже очень многие э, вообще не практикующие слышали там «Витшудха», Свадхистана, сахасрара там, да, аджна, где, может быть, вы не помните, про какую чакру что говорится, да, но это знакомые слова. Вот, ну, по крайней мере, первая, вторая, третья, четвертая, первая, самая нижняя, седьмая, самая верхняя. Там, да, а, по цветам они раскладываются по радуге. И еще, как и у радуги, есть еще белый и черный цвет. Да, у них тоже еще есть две чакры, которые находятся в поле человека. Первая чакра ниже, базовой чакры, да, вторая чакра выше, э, сахасрары выше, э, чакры связи с космосом. И, во-первых, самое интересное, что есть чакры, а есть чары. Понятно, что мы говорим об одном и том же. Но, и мы все знаем это слово как чакры. А в чем разница? Откуда появилась такая? Да, вот есть версия, что изначально это называлось чарами. И если мы говорим, что Ра присутствует, Ра – это свет, это божественный первосвет, там, да, вот солнце, там, Ра называют, Волга, река Ра, причем это зафиксировано в летописях, да. Вот я даже слышала такую версию, если кто смотрел, то есть такой товарищ Андрей Тюняев, он говорит о том, что река Ра вообще течет под московским Кремлем, и это энергетическая река силы. Вот, вот такие даже версии есть. То есть «ра» тоже известно, да? Еще раз, это источник, проводник света, «ра». И что такое «ча»? Там, с чем это может ассоциироваться, да? Там это там чаша, там кто-то может посмотреть по буквице, по глаголице, что означает это, это, это значение. И что я хочу сказать, что в стародавние же времена когда еще той же буквицы в широком доступе просто она отсутствовала, дорогие мои. Вот я говорю это как филолог с университетским образованием, да, о том, что когда мы изучали там буквицу-глаголицу, вот эти вот, мы не изучались широко эти значения. А система той же буквицы различается от автора к автору. У меня есть несколько книг, где если сравнить, буквицы, они разные, о чем это говорит пытливому уму. Мы не будем развивать эту тему это был вопрос на подумать вот а, так вот а, значит о чем я перед этим говорила ксюш когда я про буквицу сказала про про чакры что такое чакра что такое чара Волга. Волга, ра. вот рача да, а, значение что такое и да что такое к к а вот, вот эти в самые стародавние времена К рассматривалась как двоякая буква. Это я вам сейчас говорю одну из трактовок, тоже на подумать, ни в коем случае не претендую на истину, что К это есть, если эта буква стоит не в конце слова, то это означает ключ. К означает ключ. Значит, ча это, ну, есть еще и энергия чи, там, да, ну, не идет сейчас вы вот, знаете садиться разворачивать все это я просто что-то помню что-то не помню но вы можете посмотреть может кто кто разбирается напишите в комментариях а, вот и а, а, ра это свет да а, то к это ключ да как бы что это некий центр доступа а, ключ доступа к а, свету то есть каждая чакра каждая чара является э, источником проводником той или иной частоты энергии. А, вот, а, и если это, это, да если в конце слова кстати буква к находится да, то она означает э, кармический хвост то есть как бы некую нагрузку то есть если к в начале и в середине слова она означает ключ в конце она означает э, утягощение значения слова в котором эта, эта буква к находится. Вот, еще раз, это одна из трактовок, она мне просто отзывается, поэтому я с вами ею делюсь. Так вот, а, мне больше отзывается, что это похоже на чару, потому что вот это как бы чистый, чистый поток здесь даже чакра, чара разное движение энергии, разный поток происходит. Можете мысленно произнести, послушать, ну, любую чакру выбрать, там гор горловую там, или какую-то. Настроитесь на ней почувствуйте. Скажите ей, ты чакра? А, может быть, ты чара? и послушайте, как она отзывается. Отклик будет разный. Так вот, вот эта индуистская система, она очень простая, понятная, она работает, на ней очень многие практикуют. На основе этой системы существует много методик медитативных, целебных. Короче, эта история великолепно ложится на радугу, потому что семь цветов, семь чар, все великолепно, да, легко запомнить, начинается с красной, заканчивается фиолетовый, все по радуге проходит. А очень все ложится отзывается но дорогие мои это то что зашло на нашу территорию вот еще раз вот был девственно коллективное сознание было девственно чисто никто ничего про эти центры не знал знали что, что в организме существует там кровеносная система, нервная система там есть душ психика там ну про душу про душу слышали там да? воля дух понимали а что какие-то чакры энергетические центры не было этого этого не было. Вот. А потом вдруг бац и стало. И э, это стало на базе вот этой индуистской концепции. семичар, чар, ну, но еще плюс две. Вот. Потом, э, потом начались э, нюансы, и э, э, концептуальное поле стало расширяться. Потому что другая концепция, тоже очень, кстати, стройная, друзья мои, потому что, ну вот прямо она математически очень э, чудесно ложится, это египетская система чакр, или чар, который выделяется уже не 9 полных, а 13 чар. Если мы считаем чару начинающуюся, и шаг идет в ладонь, вот так вот если взять, да, вот не в длину ладони, а вот в ширину ладони, вот это шаг. Какая у нас ладонь, такое у нас должно быть расстояние между чарами. да. И если первая находится на ладонь ниже промежности, потом идет, кладем там от промежности, мы попадаем в первую чару, которая у нас красного цвета по индуистской концепции а, а, ч, ч, чару там выживания там да красно вот. если мы ладошку дальше кладем у нас она попадает а, на пупок на уровень а, пупок это, это чара жизни вот чара жизни у восточной концепции она отсутствует тут ничего нету Пупок и пупок. Странно, да? Пупок, мы родились все связь с родителями, а чары такой нету. А вот в египетской концепции она есть. Дальше мы на ладошку идем, мы попадаем в солнечное сплетение, которое совпадает с желтой чарой а, в индуизме. Так, я пропустила там, да, а, ч, чара красное жизнеобеспечение, потом чара жизнетворение оранжевое. А сексуальная чакра, потом третья у нас идет, это пупок, который пропущен, четвертый это идет солнечное сплетение, которое есть и там, и там, пятая идет э, чара сердца, а дальше, смотрите, вот мы шаг сделали, вот она, да, вот она, я сейчас большим пальцем показываю, потом от чары сердца мы делаем ладонь, и мы попадаем э, в щитовидную железу, э, э, и здесь еще, ну, как бы между щитовидной железой и тимусом, вот здесь вот у нас большой есть э, орган, этот самый... Ну, тим, как он еще называется-то, по-другому простое название. Вилочковая железа, по-моему. Да. Вот, вот. Это очень важный орган, который... К сожалению, у взрослых склонен, по современным данным, к деградации. Вот. И вот здесь вот у нас идет чара любви к человеку. Вот это чара любви к Богу, та, которая совпадает с индуистской. А дальше у индусов пропущена, а у египтян здесь есть чара любви к человеку, которая находится выше, чем любовь к Богу. Да? Дальше мы поднимаемся, попадая в, в горловую чару, которая есть и там, и там. Потом мы делаем шаг, мы опять попадаем в пропущенную чару. Ну, кто знает, на подбородке огромное количество э, выходов э, энергетических нервных окончаний подбородок. Очень интересное место, поэтому там его рекомендую там, массировать. Там, да? вот. вот эта чара, которая пропущена, а, а у египтян она есть. Дальше мы делаем шаг, мы попадаем опять на чару, которая пропущена у э, индусов. То есть, смотрите, здесь пропущено на лице, пропущено целых две Чары два шага пропущено, да, вот от подбородка шаг, мы попадаем на кончик носа. Кончик носа тоже, знаете, даже рекомендуют массировать, это тоже очень важный энергетический центр. Ну, зачем-то он у нас выдается вперед лица, да, что-то он делает, кроме нюханья. То есть есть какие-то еще э, локации, есть такие животные или насекомые, которые, да, вот они вообще так, выдающимися вещами, там, вот, вот это какие-то у них там... Как и холоты работают, да, что-то какие-то они ловят а, вещи, то есть нос. А, и вот этот энергетический центр на носу а, тоже является а, важной зоной, пропущенной у индусов. Дальше мы делаем шаг, мы попадаем в третий глаз, который хорошо известен, да, там а, этот самый а, ясновидение зона. Дальше мы делаем шаг, мы попадаем в Сахасрара, который там связь с высшим я фиолетового цвета, она совпадает тоже и там, и там, и дальше следующий шаг. Тоже эта чара есть. Вот а, сравнение даже двух систем дает некоторую пищу для размышлений. Почему же пропущен живот, зона жизни? Почему же пропущен а, тимус, зона любви к человеку? Почему любить Бога можно, любить человека нельзя? Или любить человека надо как Бога? А тогда почему чара любви к человеку выше чара любви к Богу? Значит, это сложнее. Значит, это требует больших каких-то вложений. А, чего-то больше, более высоких вибраций, понимаете, что? Это же, вот, вот не, не любить Бога, человека, это там низменно и примитивно, а Бога это возвышенно, и, а, а, а, ну, вот, а любить Бога, вот, да, это в сердце, но только имея любовь к Богу, получается, следующим шагом ты можешь полюбить человека, тогда становится понятно, почему столько проблем в отношениях, потому что если здесь душа не открыта высшим силам, то, ты, то здесь это ну, тоже закрыто, и тогда любовь, это будет эгоизмом, это будет желанием а, получить от человека то, что я хочу, а дать ему, ладно, такой энергообмен, давай я тебе дам, что тебе надо, ты мне дашь, что мне надо, и мы назовем это любовью. А тут, понимаете... А может быть, если бы вот такая концепция, может быть, если бы не семичаровая система, а тринадцатичаровая зашла бы на бывшее пространство Советского Союза, может быть, мы бы имели какие-то другие последствия, зачем, кто, почему, для чего убрал эту зону из нашего понимания, из нашего вообще как бы концептуального восприятия, почему пропущена зона подбородка, почему пропущен кончик носа. Вот третий глаз, пожалуйста, да, медитируйте, а на кончик носа, ну, вот, или на подбородок. Это же интересно, вот понимаете, вот мы сейчас что делаем? Примитивную вещь. Взяли две системы, не мною придуманные, сравнили, сели чуть-чуть, подумали. Вы можете надумать гораздо больше, чем я, я даю только, ну, как бы, ну, вот, в самом-самом таком простом приближении, да. Вот, и есть третья известная мне система ЧАР, тоже крайне интересная, и это совсем другая школа, то есть все-таки если... Да, хотя индусы, Египет концептуально из того, что, по крайней мере, нам рассказывают, это тоже совершенно разные школы. И магическая школа, там, халдейская школа, это вышла из древнего Египта. Та же концепту... концепция РА, по крайней мере, в нашей голове это так, да? А Вторая школа, которая индуистская, да, это, ну, сразу это там Индия, индусы, это Касты, Варны, Махабхарата, как бы поток совсем другой, но еще раз повторю, очень интересно, что я бы, если бы вот, ну, была бы ученым и серьез бы этим занималась, я бы предположила, что египетская система выглядит более целой, более а, проработанный и тогда индуистская нам пришла в сокращенном, урезанном виде, а, где уже были пропущены некоторые центры, которые по каким-то причинам оказались, ну, убраны из нашего восприятия. Вот, и если у кого есть опыт, навыки, медитация, это, кстати, очень классно работающая штука, да, медитация на каждую отдельную чару. Может быть, нам имеет смысл не размусоливать, а просто а, в конце видео мы немножечко по этой теме пройдемся практически, чтобы у нас был такой конкретный навар от занятий, что называется. Вот. И а, есть еще одна система, которая м, вот так вот я не могу напрямую пришить к... Ну, считается из того, что написано, как говорят эти люди. А, самый, пожалуй, известный из них – это Владимир Шимшок. И, но он не единственный а, есть еще товарищи которые тоже предлагают именно эту концепцию к рассмотрению и они позиционируются ну как вот как как ведическая школа до да, которая а, истинные знания там до славянские там русские вот такие вот стотные глубинные да что а, что волжба, что у нас была очень волшебная магическая культура естественная где, где вот взять того же толкина да, властелин колец он же был преподавателем филологии в университете и имел доступ к закрытым библиотекам. Кто знает, в ту же Ленинку просто так не попасть. У вас должно быть допуск а, к право, да, по, по, как, и, и по, по, потому а, какой допуск у вас будет, к таким книгам вы и получите доступ. И это широко практикуется, в том же Ватикане трудно, да, но можно в принципе получить доступ к любой книге, которая у них хранится. Маленький нюанс, вы должны прийти и сказать точно название, то есть вы должны знать, что у них такая книга есть, и точно ее название и цель, с которой вы э, хотите эту книгу поизучать. Если вы знаете, что существует какая-нибудь книга там какого-нибудь допотопного автора на языке, который никто из современных людей не знает, и вы приходите и правильно на правильном языке указываете ее название, то Ватикан вам эту книгу доступ получит. Если же вам неоткуда взять информацию о том, что такая книга есть, то то, что вы не можете получить к ней доступ, они не виноваты. Ну, запросите правильно, и мы вам дадим. Вот, так вот, поэтому, насколько и как глубоко, и куда, да, я начала про Толкина, да, что «Властелин колец» написан на основе некоторых, это есть в биографических исследованиях его летописей, которые просто неизвестны широкой публике, которые нельзя публиковать, потому что они совершенно перпендикулярно официальной истории. Поэтому это такая фэнтези. Фэнтези, во всех фэнтези почему-то одни и те же а, цивилизации присутствуют. Да, это там гномы, эльфы, а, там орки, гоблины. Ну, кто смотрел даже хотя бы фильм, вы приблизительно себе представляете этот ассортимент. Да, еще забыла, конечно, хоббитов и людей. А еще были великаны и живые деревья. Вот сколько там всего было. А, так вот. А, вот концептуально, не на уровне фэнтези, а на уровне э, научного исследования, насколько это возможно, да, вот этим занимался, в частности, э, э, Шимшук. А, так вот, какая концепция? Тоже великолепно стройная. Что чара – это есть на самом деле энергетическое как бы, от, отображение наших э, желез, внутренней секреции что каждая железа внутренней секреции является энергетическим центром. Каждая выделяет, вырабатывает строго свою энергию со своими свойствами, и умение работать с этими чарами, она дает возможность фактически вот пробуждения, не просто там ясновидения, а вообще таких способностей, о которых сейчас и, и люди даже и не думают, и забыли, что так бывает там, ну, трансформация, например, да, какие-то обращения, там, превращение одного в другое, там, телепортации и так далее. Это отдельная большая тема, я не буду сейчас ее разворачивать широко. А, для начала, мне кажется, вполне вот обзорных, а, обзорные экскурсии на сегодня, что бывают разные системы. Ну, первое, что бросается в глаза, чем отличается вот система чар индийская и египетская вот от, ну, назовем ее ведической, пусть будет так, да. Чем первое отличается? Тем, что эти две, они вот есть у нас основной канал у нас э, по той же самой индуистской концепции, да, у нас вот позвон... вдоль позвоночника идут два канала, и дейпинггала один восходящий канал, то есть э, он э, проводит энергию от земли в не... небо, и второй нисходящий канал. Вот они вдоль позвоночника находят, вот как бы если это позвоночник, вот э, один будет восходящий канал, другой нисходящий, вот они проводят, да, то есть как бы не одновременно один и тот же, а два канала. Вот, и, соответственно, ну, человек может, когда он медитирует, например, что он наполняется энергией космоса, то работает один канал, а второй спит. Если он представляет, что он наполняется энергией Земли, большинство практик предлагают либо одно, либо другое, Обратите внимание. Вот, значит, у него работает второй канал, и уже канал связи с космосом спит в этот момент, да? ну, там отдыхает. Вот. А можно еще одновременно а, прокачивать оба канала, чтобы работала Ида и, и Пингал одновременно шла циркуляция энергии. Сверху вниз, снизу вверх. Можно еще это все поля разворачивать, там, закручивать. Но это уже отдельная история. Так вот, вот у нас вот эта ось, и вот по этой оси выстроены чары. То ли их 9, то ли их 13, может быть так, может быть так, и то и другое работает. И вдруг мы говорим о, о железах внутренней секреции. А они, ну, Посмотрите, все ли они расположены ровно, или они немножечко плавают у нас по организму, смещены. Естественно ли это смещение? Может быть, раньше они были тоже в линию выстроены. То есть это вообще другая, абсолютно другая картинка. Она наименее известна людям, менее всего прокачена. Вот. Что я могу сказать с точки зрения практики? Есть а, во всех религиозных, я думаю, что во всех серьезных религиозных направлениях есть закрытые школы. Ну, а, у нас это, вот, знаете, там, да, например, Иисусова та, тайная молитва, да, Иисусова молитва. В Мусульманстве это там зикр. А, и в а, других религиях я знаю меньше, но я тоже знаю, что эти тайные школы есть. И я предполагаю, что все эти школы решают один и тот же вопрос. Доступа к благодати, к высшей силе, к Богу, да, максимально, то есть подготовка тела и духа человека к связи с высшими силами. Так вот, ну например, одна из закрытейших практик, которая практикуется в ордене Нагжбанди, суфийский орден Нагжбанди, который внутри мусульманской традиции находится, он как раз использует в этой практике, применяет идет прокачка, через железы внутренней секреции. Об этом напрямую не говорится, но если кто эту практику знает, понимает, о чем я говорю, поскольку она достаточно ну, закрытая, я думаю, что по ней есть литература в открытом доступе, поэтому я, простите, не буду показывать и рассказывать, что это за практика, просто я говорю, что это вот практика, поминание Всевышнего, позволяющая набирать благодать. В тело, накапливать ее там и благодаря этому а, получать новые возможности приближаться, оставаясь в человеческом теле, приближаться к Богу. Это вот а, есть и широко практикуется в исламе. А, я думаю, что возможно в других школах есть а, практики достаточно закрытые внутри религии, не обязательно только внутри религии, где а, наполнение энергии, работа с энергиями идет именно через энергетические центры, которые а, являются отображением, проявлением а, наших желез внутренней секреции. Для того, чтобы сейчас не перегрузить вас лишней информацией а, и не запутать, я разворачивать подробнее не буду. Я думаю, что с индуистско-египетской системой вообще все просто понятно, и она больше на слуху. Вот, вот то, что касается системы а, желез, я думаю, что я предлагаю вам в эту тему немножечко войти глубже в следующий раз. Вот, а что я еще хотела сказать вот с точки зрения теории. Что, как выглядит нормально работающая чара. Ну, вот в индуизме она рисуется лотосом. Там, да, там вот здесь тысячи лепестков, и чем ниже, тем лепестков меньше. И разного цвета. Так вот, основной смысл чары, она может быть работающей, не работающей, но как бы спящей. И она может быть мертвой. Попящая чара – это та, которая потенциально, то есть когда, когда человек периодически у него центр какой-то открывается, потом но ну, он засыпает, не работает, да, но он может э, вот такой, такой пульсирующий режим. Мертвая чара – это которая, которой жизнь прекратилась. У мертвая чара обычно э, у человека уже есть какие-то проблемы по здоровью. Все, вы знаете, все энергия, все волна, это физика, никакой мистики, да, это доказано 100-500 раз, вот, поэтому работающие энергетические центры, физическое здоровье, эмоциональное энергетическое благополучие – вещи напрямую связаны. Это очень простая тема, но а, мне кажется, что имеет смысл просто туда посмотреть и как-то вот для себя какую-то опору оформить. Если какие-то нюансы, вопросы у вас там возникают в процессе, пишите, мы что-то уточним. А, да. Поэтому вот по, по третьему варианту чар, это вообще отдельная история, да, значит, работающие, не работающие мертвые. Мертвые, многие люди, сейчас вообще странная история происходит, потому что достаточно много живых мертвецов. Это человек, душа которого уже ушла. И остается тело не очень, как правило, в хорошем состоянии, с какими-то проблемами. Вот. И Человек может там что-то забывать, меняться реакции, меняться поведениечика, Потому что если душа ушла, а тело живет, значит, это тело кем-то было занято. Занято ли вследствие каких-то, ну, это противоестественная история: да, что душа уходит, все, дух ушел, значит, тело должно перестать функционировать. А если дух ушел, тело не перестало функционировать, когда произошло внедрение чего-то чужеродного, да, другого какого-то духа либо вообще там то что называют подселенкой в народе что это за механизм бывает по-разному говорю просто свое наблюдение что это встречается достаточно часто когда человек душа его уже либо на ниточке держится то есть она же должна была уйти но почему-то не уходит и человек не может у него уже в своей системы жизнеобеспечения, с точки зрения на тонком плане, он выглядит мертвецом. Почему? Что такое мертвец у него не, не, не, не вращается. То есть живой центр, он вращается, каждый по-разному, вот, но он вращается. Это такая воронка вращения. Вибрирует, вращается. то есть он Вот это живой. живыми центрами не так много людей. У очень многих они в таком спящем состоянии, когда человек влюбляется, у него там сердечная чакра работает, потом, он там, она уже не работает, вот это сердце, сердце открыто, сердце закрыто, третий глаз открыто, третий за, закрытый. Это все вот эти истории, да, когда центр не работает полноценно. Вообще, полноценно энергетически быть целостным, здоровым человеком, то есть хотя бы по семи чакровой системе, чтобы все работало, это я вам хочу сказать в данной нашей жизни это труд, это требует некоторого внимания, вложения гигиены, какой-то прокачки, медитации. Если этого не делать, бывает у человека там одна-две чары работают, а остальные спят, а что-то начинает уже умирать, потому что что не используется, оно начинает умирать, вот этот процесс. Поэтому вот улучшение энергетического, эмоционального, физического состояния и прокачка своих центров, вещи вполне в себе взаимосвязаны. Вот. И закончу тему с живыми мертвецами. То есть на тонком плане все энергетические центры являются без, без движения, они не живые. То есть через них не идет энергия. Человек не излучает, не принимает энергию, не проводит энергию. Соответственно, питание тех же внутренних органов полноценно не происходит вот и э, дальше а что а питание этой энергии то нужна, а человек сам ее не прокачивает что такой человек начинает делать ну или там не знаю не хочется говорить живой мертвец ну вот вот что происходит этот человек начинает э, э, пить энергию из окружающих и поскольку там уже вообще непонятно если душа живая в, в, осталась ли она ли она уже ушла да то там нет ограничений, там дети, внуки, родные, близкие, любимые. До кого могу дотянуться, до близких родных, больше могу дотянуться, они же душой открыты. Поэтому оттуда можно получить эту энергию. Вот, а это, ну, просто пример. Еще раз говорю, повторяю, большинство людей, это в такие вот чары спящие, две-три работают. Например, часто бывает верхняя часть туловища рабочая, человек духовный, он там мыслит, размышляет, осознает, значит, с чем-то разбирается, а вот такая страсть, чувство жизни, ощущение жизни, желания, они придавлены. Тогда что? Верхняя часть функционирует, нижняя, ну, на подсосе, да? В добрый час, чтобы хотя бы в спящем состоянии. Бывает наоборот, у человека верхние чары не работают, им вообще похрен, ну, что, зачем, почему, но зато в нем жизнь кипит, страсть, вот там он хочет там кого-то любить, там что-то достигать, какие-нибудь цели зара... какие деньги зарабатывать, что-нибудь какие-нибудь дома строить, в бане ходить. Вот у него такое все. Кстати, такие люди часто легко зарабатывают деньги, вот смотришь, думаешь, боже, ну полторы извилины, как так? А у него, понимаете, у него нежные центры работают хорошо, он прокачивает энергию, поэтому не все получается. Конечно, гармонит, когда раб... гармония, гармонизирует хоть в той, хоть в той системе гармонизирует а, баланс у нас сердца. Оно находится посередине, а это точка равновесия. Верхнюю, нижнюю часть, условно-духовно-разумную и условно-инстинктивно чувственную часть регулирует сердце. Вот, и поэтому, когда у человека сердце открыто, то более качественно, более равновесно начинают работать и выравниваться верхний, верхний низ, верхние и нижние этажи, гармонизировать, да, и понимать, что я делаю, и делать, и хотеть делать то, что я делаю. Вот, а, ну вот, а, дабы не размусоливать и чтобы а, слишком много на вас не навалить, вот, еще прям интересно просматривать, когда, знаете, вот человек, например, работает только час, чара жизнеобеспечения, нижняя там, да, вот берем сейчас самую простую систему по семи, да, самую простую, она самая то, что известная. Вот человек из жизнеобеспечения, вот он обо всех может позаботиться, кто вот в его поле влияния попадает, он накормит, напоит, спать уложит, что-то еще сделает, вот но он постоянно находится в добыче, поиске, экономии ресурса. Это как будто смысл его жизни, это ведет его по жизни. Все подчинено этому. Это вот человек просто находится на этом центре. Этот центр у него ведущий, он у него прокачанный, ярко выраженный. Поэтому все остальные центры, они обслуживают потребности центра жизнеобеспечения. С одной стороны, будешь сыт и пьян, с другой стороны – Какое-то развитие, какие-то большие потребности, чем жизнеобеспечение, могут быть уже проблематичны. Они могут отвергаться, отторгаться в сторону потребностей этого центра. Потому что душа, а душа, энергетика человека, она управляет нами больше, чем разум. Разум маленький по сравнению с тем, где, где у нас энергетические центры, везде да, мы являемся энергетическим существом. Где у нас живет разум? Сравните по, по размеру, кто больше. Вот, поэтому а, а осознать это достаточно сложно, потому что нас приучили находиться тут и а, воспринимать вот этим местом, и что, не дай бог, я что-то не осознаю и не понимаю. да, Это опасно, это начинает там, осуждаться, либо быстро подбираться какой-то шаблон объяснения, который бы а, дало... Ну, никуда не деться, дорогие мои. Мы все энергия, все состоит из энергии. Все есть свет, все есть вибрация. Поэтому хотим мы, не хотим. То, как у нас устроено энергетическое наше устройство, влияет на наше поведение, на наше здоровье, на наше желание. Влияет, никуда не деться от этого. Полезно это изучать и уметь этим пользоваться. Выравнивать, например. Вот. Давайте я в следующий раз продолжу историю про то, например, как выглядят люди, как, у которых ведущие чары другие, выше там, да, вот. И а, предлагаю сейчас а, очень простую медитацию, а, самую простую, вот, а, через дыхание. Ну вот мы говорили, да, два канала, принимающие сверху, принимающие снизу мы Это классическая практика, она, чтобы мы не запутались, эта практика ну, на самом деле более мужская, потому что мы берем вертикаль, верхний поток, то есть вдыхается воздух через макушку, как бы вот по каналу вниз, а, в энергетический центр, благодаря в этой в, в, в энергии, которая вообще-то лучше женщинам вдыхать наоборот снизу. Женщины через копчик вдыхают энергию и проводят ее вверх по позвоночнику, да, до той чары, которую мы будем прокачивать. А мужчины берут сверху, потому что ну, земная энергия на женская, а солнечная, космическая энергия на мужская. Вот. Ну вот, я не знаю просто, чтобы не было путаницы, можно сделать так, девочки, настраиваемся на землю и берем энергию от земли, вдыхаем снизу. То есть вдох идет снизу вверх до чары, раскрывается. То есть как бы представляем, что наша чара как бы оживает, раскрывается. И на вдохе опускаем обратную энергию, вернее, вдох. На выдохе опускаем обратную энергию в землю. А мальчики, мужчины, вы берете энергию сверху до той чары, до которой мы вдыхаем. Опять же такой же образ, что вот напитываете, вы ее раскрываете. И выдох вы обратно а, отправляете. Что вы обратно отправляете? Может быть, то, что вот что-то у вас залежало, застоялось, от чего-то можно почиститься. Вот. То есть вы вдохнули то, что вам дали, выдохнули то, что вы готовы дать этому миру. там да? Через это идет выравнивание, идет прокачка, идет восстановление. Вот такая практика. По три вдоха-выдоха на каждый энергетический центр снизу вверх. Сядьте, пожалуйста, ровненько. Ну, кто практикует или практиковал йогу, Значит, позу лотоса или полулотоса можно сесть, да, это, ну, ноги, чтобы, руки, по, да, как бы это тоже для чего идет замыкание контуров энергетических, чтобы вы не отвлекались от, на внешне, ну, вот, да, это, вот это, вот это мандала смысла, когда вот так показывают, это показывает мандалу смысла, подумай, что ты делаешь. Вот, а это а, мандала человека совершенного, и вот это замыкается центр, вот, замыкаются пальчики средний и большой, да, замыкается энергия, то есть мы замыкаем смысл, чтобы в том, что мы сделали, чтобы это было полезно, мы как бы раскрываем себе человека совершенного через эту медитацию, и ножки, ну, лучше, если есть такая возможность, да, заплести в лотос или полулотос. Глаза закрываем, делаем спокойный вдох-выдох. Настраиваемся. Просто почувствуйте тело, чтобы вам было комфортно, чтобы а, не было лишних напряжений. Если они есть, поправьте их. В душе такое спокойное, благостное состояние. Еще раз: девочки обращаются к сердцу матушки земли, вдыхают оттуда энергию. Сейчас мы начнем работать с корневой чарой красненькой, той самой, которая жизнеобеспечение. Вот, вдыхаем энергию, представляем, как раскрывается наша чара, и выдыхаем обратно в землю. Мальчики выдыхают энергию сверху, через макушку, по всему, вдоль всего позвоночника, туда же, в чару жизнеобеспечения. Представляют, как она там раскрывается, и выдыхают обратно через макушку. Так, три раза, с легкой улыбкой на лице, замкнув свои энергетические центры, настроившись на свое тело, как черохранительницу как сокровищницу вашего духа дающую возможность жить творить, любить спокойный вдох раскрываем, направляем энергию в первый центр жизнеобеспечения раскрыли на выдохе выдохнули обратно, либо вверх, либо вниз И еще раз вдохнули Представляю, как раскрывается ваш центр очищается, пробуждается и выдохнули и еще раз вдохнули каждый раз какие-то могут образ ощущения меняться развернулись выдохнули и поскольку у нас такой обучающий момент мы отпустили внимание и следующий центр который мы с вами возьмем в работу это низ живота проекция мочеполовой сферы там где у женщин матка вот а, Ну, мужчин там тоже с... энергетический центр, а, то, то самое там из низа живота выходит а, канал силы очень серьезный, который крепится над чару а, жизнеобеспечения, это чара жизнетворения, сексуальность, чувственность, вот такое, знаете, активное желание, вот что такое жизнетворение, вот, вот что-то нам песни строить и жить помогает. Вот когда у человека эта чара широко, качественно развернута, он харизматичен, привлекательный для противоположного пола, он äh, деятелен, активен, что-то новое, что-то такое вот достигать, познавать, вот прям такое ощущение от человека идет. И чара оранжевого цвета, она такая, ну, как бы немножко огненная, страстная такая. Вот сейчас будем прокачивать ее тоже самое. Девочки берут энергию снизу, снизу, из центра земли. Мужчины берут сверху. Настроились, закрыли глазки. Внимание на это место. И делаем вдох. И представляем, как этот центр как бы разворачивается. Может быть, будет чувство, что он оживает. Вообще как бы по-разному может быть. И на выдохе отпускаем что там вот возвращаем энергию и снова вдох во второй центр и чувствуем как тут оживает разворачивается откликается он любуемся и на выдохе возвращаем обратную энергию либо вверх либо вниз и третий раз вдох вложили вобрали и чувствуем как раскрывается наполняется оживает ваша вторая чара и на выдохе отпускаем. Обратно. Энергию. И смотрим дальше, поскольку мы идем с вами по семичаровой системе. Третье – это солнечное сплетение, желтого цвета, волевой центр. Центр реализации, центр достижения целей, центр социальное общение с людьми, нашего взаимодействия. Вот энергетические связи, волевые, какие-то такие вот социальные, они... Проходит через этот центр, такое маленькое солнышко, такое желтенькое здесь представили. Снова настроились, улыбнулись, вот как какое-то таинство творим и на вдохе энергию проводим в солнечное сплетение. Может у кого-то боль появиться, это значит было напряжение, какие-то удары, что-то проходило, и надо это вычистить с выдохом, отпускаем эту боль. И второй раз вдох, смотрим, чувствуем, что у нас происходит здесь, как откликается ваше тело. Если осталась боль, выдыхаем. Но если боли нету, просто почувствовали отклик и выдохнули. И третий раз. Вдыхаем энергию сверху или снизу. Чувствуем, как обычно это сейчас чара достаточно активно используется. Должна достаточно легко отзываться. Развернулся и на выдохе отпустили энергию и следующий центр то здесь какие -то широкие шаги да это здесь сейчас у нас сердце проекция сердца изумрудно-зеленого цвета чара направьте сюда внимание да как она сейчас чувствуется выглядит настроились глазки закрыли улыбнулись и вдыхаем с благостно, с благоговением энергии в свое сердце. Чувствуем, как она отзывается, очищается, разворачивается, и выдыхаем. Еще раз вдох. Развернули, почистили, оживили. И выдох. И третий раз закрепляющий, фиксирующий, вдох. Разворачиваем оживляем, наполняем светом чару сердечную и выдыхаем. И следующая чара – это у нас горловая чара, творчество, проявление. Вот Мы же говорим отсюда, да, то есть вот горло, горло, горло то, что, что мы можем сказать миру такого особенного. Очень часто у кого бывают простуды, ангины, что-то с голосом, это, например, когда вы не разрешаете себе говорить то, что хотите, то, что, то, что из вас идет. Ну, могут как-то это отображаться нюансами с горлом. У многих, многие сейчас находятся в таком состоянии, пусть это будет не про вас, когда они по разным причинам не дают себе сказать то, что хотят, то, что им идет на самом деле. Поэтому давайте ее прочистим наполним светом. И либо из центра земли либо сверху вдох в горлышко вдохнули и прям чувством как энергии вычищает наполняет эту зону и на выдохе освобождаемся от всего что мешает нам проявлять функцию, нормально функционировать в этой зоне и еще раз вдох наполнили развернули и выдох выдох либо вверх либо вниз и третий раз – вдох, почувствовали, представили, как она наполнилась, развернулась, засветилась. И выдох, отпускаем энергию. И следующий центр – это у нас третий глаз, наше ясное видение, ясное видение, чувствование, интуиция, прозорливость некоторая, да, вот. И то, все то же самое, сюда внимание сконцентрировали, настроились, вдох в третий глаз, почувствовали, как что там происходит, как может быть, как расширение, распирание легкое может быть, и на выдохе выдохнули. И еще раз вдох чувствуем, как прочищается, раскрывается, может даже образ пойти, то фонарь у вас тут хочет загореться, и выдохнули. И третий раз вдох. Представили, как здесь засветилось, заработало ваше, ваш третий глаз. И выдохнули. Отпустили внимание. И у нас осталась чакра связи с космосом сахасрара фиолетового цвета. Если здесь это такая прозорливость, то здесь это, вот, знаете, такие божественные озарения Связь с высшим я. Связь с высшими силами когда вот истинная, когда приходит информация, которой нет в этом мире, которая сверху приходит. Вот эти вот такие антенны настроились, представили вот здесь вот на макушечке, там, где у детей родничок. И либо через низ, либо через верх вдох в эту зону. И представляем, как здесь что-то такое прочищается. У взрослых людей эта зона зарастает, у детей она открыта. Все Мы сейчас открываем ее. И на выдохе опускаем энергию либо вверх, либо вниз. И снова вдох, и опять представь, что здесь стали лепесточки, что-то разворачивается, оживает. И выдох. И третий раз вдох, развернули здесь, прям почувствовали, как поток, открылся ваш, ваш центр, пошел поток свыше. И выдохнули. И кто все это время сидел с закрытыми глазами или просто еще не открыли глаза, вот почувствуйте, сейчас вниманием пройдите по всем центрам, почувствуйте в теле свои ощущения, благодарность телу за то, что вот вы себе благодарность, что вы поработали, что вы вложились, что вы э, полюбили себя через это дыхание, да, уделили внимание, как часто вы это делаете. Может быть, кто-то и вообще не делал, кто-то, может, часто, кто-то по-другому, мы с вами одним из самых простых способов, очень легких, понятных способов прокачали а, одну из систем своих центров. Напомню, есть другие. И это тоже очень интересно. А, я надеюсь, что ваше состояние сейчас стало более спокойным, гармоничным, благостным. Что вы подпитали, оживили свои чары. И это даст вам созидательный результат, полезный, добрый, какой-то может радостью, может спокойствием, может поспать хорошо захочется, может что-то поймете про жизнь, я не знаю как, в зависимости от того, у кого что, как система работала до этого, где больше заработал, там что-то прибудет и произойдет выравнивание. С вами была Людмила Осипова, будьте счастливы, всего вам самого наилучшего, до новых встреч!